Медузы. Да, таких он прилично Всем привет, с вами Александр И снова Сокольники Это самая дальняя часть Сокольников от Зеленоградска В том направлении находится поселок Куликова. А здесь есть тропинка к морю Здесь не был никогда Решил изведать новые места Сегодня буду купаться и снимать под водой Затем лесом уже море будет Сегодня рабочий день очень жарко, плюс 30. И, конечно, многие вечером после работы поедут на море. А вечером будут пробки в город. За этой днем уже море. Все довольно-таки чисто. Как у леса классный. Сосны пахнут. Здорово вообще. Вот наши мальдивы. Людей немного. Там впереди куликова. Там пляжи более заполнены людьми. Интересно, что ветер есть, а волн нету. Видимо, не с той стороны ветер и волну не разгоняет. Ну что, а теперь купаться. Медузы. Да, тут их он прилично. Такое место нашел с камнями. Ой! С камнями. С травой какой-то. С медузами. Хотя там есть нормальные места, но я как-то здесь уже остановился, я их сниму под водой, этих медуз, как они выглядят. Водичка сегодня была просто классная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Александр. Всем пока!